Привет, с вами Михаил Магуайр, и мы добрались уже до Екатеринбурга, наша экспедиция вездехода России продолжается и сегодня мы у Владимира, конструктора вездехода трекер, это первая ключевая точка в нашей экспедиции, поэтому Владимир, приветствую. Привет, Михаил, <свят> да. молодцы, что добрались. Расскажи немножечко про свой вездеход, как ты к нему пришел, что вот именно вот ты его сам подумал, где взял информацию, где взял запчасти, То есть, вот, понимаешь, у тебя своя мастерская, крутая, но все же... Да, давно занимаемся тюнингом внедорожной техники, всевозможные, от квадроциклов в баге до более тяжелой техники. Ну, всегда любили бездорожье, пробовали разные вездеходы, разных производителей, катались на всем, сравнивали. Перешли к тому, что... Э, одно, не, одно не то, а другое не то, здесь не так. Ну, как бы мой подход всегда двигал меня к чему-то лучшему. Всегда искал совершенство в какой-то технике, да и вообще во всем. И вот пришли к такому выводу, что решили все-таки ну, попробовать построить свой вездеход. В принципе, спроектировали, взяли лучшее решение, скажем так, какие-то позаимствовали, какие-то свои разработки. И вот получился такой вездеход. На данный момент мы их собираем, производим. Вот, то есть у нас есть и боевая единица, вот за спиной, это как раз... Ну да, но это уже да. на выставке вездеходер был, я помню, то есть Он мы там снимали. Это это вот, это вот, а она, она, это, так понимаю, прям вот рождение малютки было сегодня, первый боевой да, выезд, да. тестовое испытание. Поэтому, ребят, у нас сегодня два вездехода, мы поедем по снегам. Поэтому, если этот уже битый жизнью, то тот еще даже болот не видел. Открытого неба не видел. Открытого неба не видел, поэтому поедем посмотрим, ребят. Помимо всего, что мы не приехали с пустыми руками, приехали с подарками, поэтому продолжим. Вов, не могли мы приехать без подарков, вот, поэтому подарок от нашего партнера от компании вот это электрический насос для перекачки топлива жидкостей, поэтому сейчас немножечко заправим твой трекер. Вот. И, конечно, от компании Липимоле, подарочки, футболочки, кепочки, все остальное чистки, жидкости. Спасибо. Спасибо, Михаил. Все. Партнер, также спасибо. Поэтому мы поехали дальше кататься. Дима, ты снимаешь? Так, принцип какой? Это сюда. Это сюда. Так, это у нас. А, все. Разбрыгающее. Это лейковый. Поливайся. Слушай, качай, да. Слышь. Готов? А Тихо-тихо ты, ты че? Видишь? Видишь? То есть там нормально качает так-то. 10 литров в минуту. хорошо, по расходу сразу скажу, это все зависит от условий. Смотри, давай, например. у нас здесь двигатель дизельный, я по звуку слышу, Kubota да. скорее всего. Да, полторашка Kubota, 44 лошадки, турбодизель экономичный, легкий, неприхотливый. А, да. Так, следующий вопрос, от движка на оси, с чего привод осуществляется? От движка идет механическая коробка передач, так. А дальше идет редуктор. Сколько ступочек? На выбор есть 5 ступа есть 6 ступы Автомат? Автомат в перспективе Понятно. будет, обязательно. Дальше, если кому интересно, у нас есть свой узел борта-поворота, то есть после трансмиссии, после КПП идет наш редуктор борта-поворота, и по бортам уже раздается цепями момент. Я понял. Из Особенности, редуктор у нас, можно сказать, не обслуживаемый. то есть это все в масле, все надежно, работает. То есть, историк, то есть, там, уже нет. проверенное годами решение. А, да. Ну, годами, не годами, еще свежее решение, но уже Я работает. Понял. И, Понятно. конечно. Ну, давай-ка самый минимальный расход, и вот прям вот самый жесткий, там, допустим, берем там болотину с торфяником, который уже рвать, там и так далее. Вот сколько будет расход? А, По-твердому, это минимальный расход. Будет там 3 литра от 3. А... Обалдеть. В час. 3 литра в час. Не <свят> 100 километров. Мы, мы <свят> Интересно мерится Да, кстати, у вездеходов мерится в час. Ну, конечно, ты можешь там 500 метров ехать 3 часа и <свят> <свят> условия <свят> всякие бывают. Вот. И максимальный, ну, на наших испытаниях сколько зафиксировано, это 7 литров в час вот у нас. Это да торфейники ладно. с загрузкой там под тонну. Это вот прям тяжелые такие то есть, максимально маршруты. полезная нагрузка то есть которую вот то около тона загрузится до можно. тысячи килограмм да Вов, ну я предлагаю переместиться в другую локацию попробовать там где-нибудь на более глубоком снегу вот также поднимем копья для красивых кадров и дальше там же расскажем про вездеход поехали 18 плюс. Мы уже отъехали километров, наверное, за 20 а от Екатеринбурга. Мы находимся за городом, лес, снежок, песочек. Какой песочек? Снежочек. <смешный> <смешный> Снежочек, <смешный> да. Вот. А а едем, кроме так, активные испытания. нас это вот первый выезд, боевой. Это уже у нас тёртый боец. Вот. Поэтому ну, у ребят спросить впечатление от вездехода. Я так понимаю, у них каждый раз уровень повышается. да, квадроцикл, бигфут, да. Теперь уже полноценный, закрытый. Ну что скажете? Ну что скажем? На самом деле, э, немного неожиданно, в том плане, что комфорт высок. Э, идет очень мягко, плавно. Шумоизоляция в салоне очень хорошая. Мы можем спокойно разговаривать, не повышая голос. Э, что еще? Ну, добавлю, что сидеть удобно, мягко. Э... Действительно, шумка внутри убрана. Отопление, куча оборудования электричество. У да. Это Я кстати, не знаю насчет кстати, работает я, хорошо. А, ну, ру рукам тепло, нам, да, рукам, да, рукам да. прям тепло. Да, Говорю, здесь комфортно. удобно, сейчас вот куча оборудования лежит, ничего не болтается Вам не по дует, комары не кусают. Вот комары вот точно не кусают. Что-то ни одного не видел здесь в салоне. Спят, видимо, Мухи тоже не летают. Нет, кстати, как фотограф и оператор, отмечу, что очень классное откидное лобовое стекло, через которое очень удобно наблюдать и снимать. Плюс еще боковые стекла открываются, тоже очень классно. Мы, единственное, обзор, музыку, музыку еще не послушали, но я думаю, мы это на обратном пути сделаем. Я предлагаю теперь добраться до шин. Я смотрю, я вот здесь на, на двух физиоходов разные шины. Здесь я смотрю, стоит тром. Вот расскажи, по твоему мнению, какие вот отличия между шинами в целом и какая, твоя, на твоему мнению, самая оптимальная шина? А, по моему мнению, а, значит, шина тром – это такой, скажем, средний вариант. Это... Шина универсальная, она хороша, в принципе, по внедорожным характеристикам. Но я смотрю, тут ламели вот вырезаны здесь. Да, это облегчение шины, то есть шина изначально под роликовый привод то есть нам эти ламели не нужны, нам нужны, наоборот, реже грунтозацепы, и поэтому мы их срезаем, дорабатываем шину, она становится вот таким видом. Она, как я сказал, она уже, скажем, средний вариант, она универсально и по твердым грунтам, и по воде достаточно хорошо идет, и в принципе и по торфяникам и по жиже. А вот, допустим, шины, которые на этом виде ходишь, здесь шины шерп стоят. Mm -hmm. а, шина скажем именно более грязевая шина ну, то есть под жидкую грязь по воде хорошо вода живет, жидкое шина, болото что она такое. в диаметре немножко меньше то есть можно даже визуально сравнить шина Тромана больше по своим габаритам водоизмещение у той шины больше тоже но по воде Шина шерп выигрывает, конечно, по скорости. то С пока... него ну, больше ломили шир. Да, да. То есть по твердым грунтам, конечно, на ней менее комфортно ехать. Ну, это все-таки снего-болотоход. Ну, понятно, да. То есть, по нужно, твердым ну, мы едем. Нужно учитывать все условия, да. Так, а третья шина получается Третья. сейчас есть шина АГ2, мы ждем, они у нас тоже должны прийти. АГ2 это Алексей. Это шины Алексей Горгышян разработал, да, шина новая относительно, будем пробовать, тоже у нас заказаны, будем пробовать, испытывать, вот, ну, пока мое предположение, что она все-таки тоже такая более грязевая, будет на, на глине хорошо, наверное, вести себя, то есть там есть а, а, такой, скажем, протектор технологические для, решения да-да-да, именно от сноса бокового, вот, но как на воде будет, пока я думаю, что 50 на 50, Ты можешь его сажать уже будет? Да, я просто покажу. Что... Сажай давай. Это что такое? То есть вольтаж? Два... Это два аккумулятора. Да, два аккумулятора. аккумулятора. Это топливо, это да, моточасы, это температура двигателя. Это температура двигателя. все понятно. Так, здесь у нас а, два, при... прикурив... два... два USB-шки, прикуриватель. Это на что? Это... Вольтаж? Снаружи температура. Да, да, однако... 13,6, это что? Ну правильно показывает, потому что датчик выносит То есть передний рабочий, свет комбинирован, дальний, задний рабочий, печка, свет в салоне и верхний свет Так, это что такое? Громкая связь, чтобы разговаривать через магнитолу, по Bluetooth по телефону Ничего себе! Ключи, это на что? Поворотники и этот горник Аварийка, свет, магнитола А вот это что за штука висит? Это дворник, вот он как раз здесь. А, дворник, понятно, видишь? Да. Люк, и смотри. Еще. Два люка еще. Это сделаем просто. А, это пульт от лебед. Да, да, да. Лука толкай, все лезь. Он просто плотно, видишь? Плотно. Слушайте, это классно. А почему мы это не использовали? Потому что, знаешь, что там есть? Абсолютно. В дырочку, как то на меня, смотри, человек завалился, Второй такой, да? Не знал, вылазь. Завтра приходи. Здесь, грубо говоря, в данном целом диапазоне, то есть, получается, вы сейчас перекрываете всех? Ну, мы заходим на рынок только. То есть, конечно, мы хотим предоставить машину и качественную, и доступную по цене. То есть, чтобы цена была оправдана, реальная. То есть э, у нас машина комфортная, она достаточно э, бесшумная, скажем, в салоне. Не, она очень комфортно, да, да скажем так, данный вездеход, он э, в своем сегменте достаточно объективен, он нужен, он полезен. То есть у него очень много задач. Расскажи, пожалуйста, кто основные покупатели данных вездеходов? На данный момент это все частные лица, это северные регионы. То, то есть, есть. все-таки это ближе туда, в Сибирь, в Урал заказывают, да. то есть да. не в центральную часть. Как Нет. говорится, как, на восток, да, как это Нет. говорится? Это все на север идет. Понятно. Так, ну что, в принципе, у нас а, перечная информация есть. Более подробно о вездеходе есть ссылочка в описании. Ребята, вот мы закончили обзор вездехода трейкер. А, как вы поняли, достаточно уникальный вездеход в своем классе и достаточно адекватный по цене. Вот, а, сейчас у нас следующая съемка будет а, «Ледовая битва». Мы Я с организатором данного соревнования там будет самый большой самый большой сбор именно и гонок на льду также там будут еще мотоциклисты и коляски возможно мы там еще а, увидим а, баги Segway X10, и на X10 Сделал сделаем него обзор если успеем получит наша ссылочка в описании будет здесь или здесь ну а мы двигаемся дальше в Екатеринбург готовится к льдовой битве